Тут то скучно. Да. О, Максон, здорово. Привет. Не знаешь челлендж записать? Пошли. Пошли, Чипсу тоже предложим. Погнали. О, пацаны, здорово. Здорово. Привет, Никитос, давай челлендж. А давайте. Всем привет, ребята, всем до времени суток. С вами Чипс, и это трио МНА. Максон, Никита, Андрей. Да, здорово. Привет. Мы записываем челлендж, он необычный. Сейчас я вам объясню правила. Правила очень простые. Андрей у нас сегодня стоит на воротах, а мы с Максимом бьем пенальти. Но они просто так. Мы должны друг другу загадать угол, в который оппонент должен попасть. Например, я Максиму загадаю правую 9. Если Максим попадает в правую 9, то это 3 балла. Если рядом, 2 балла. Если просто забивает гол, 1 балл. Если голкипер ловит или отбивает, это 0 баллов. Играем до 10. Поехали. Увидимся, кто первый будет бить. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А, бьешь ты первый. Вам, наверное, плохо с потому что весер, но. Максим должен попасть в правую 9. Так, ребят, теперь моя очередь. Сейчас Максон скажет, куда мне бить. Куки, то в левую 9. Правый низ. Нормально же правый низ. Почему бы и нет? Что творит голкипер у нас, ребят? Тогда бей туда, правый низ. Три балла! Три! Так, у меня три балла, как вы знаете. А Максим должен попасть в левый низ. Три балла, идем вровень. Левая 9. Это я ему, наоборот, шансы даю, а он мне так... Ну ладно. Знаешь что? Знаешь что, Максим? Обей а туда же. Бей тогда правый вниз. Да ты угораешь! Бей в центр. Ага. но давай правую девять ох ох ох под вот, вот, травой блядь. эээ а -а -а, влево низ куда? бейка тоже пацан пацан вот. под вот, вот, травой блянь бейка максон в правую десять. Сначала ну, Максом подарить. бить пожалуй, в правую нишу. Правый низ. Бить пожалуй, в левую низ. Правая девять. Правый низ. В левую девять. Девять. 9. Вправо девять. Давай. Левый нижний. Левый нижний. А давай противоположный. Вправо нижний. Значит, девятки ты цеведишь, да? Вот такие. По центру. Давай. Левый, низ. Да. <кхм> так, у Максима есть один удар, который он чуть не попал в девять. В правую. Так что, пожалуйста, в правую девять. У Законти тебя семь, поэтому бей по центру. 4 выигрывает ЧИ Ну а если вам понравилось то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на мой инстаграм, на Максима Инстаграм, на Андрюхин Инстаграм. Ну, ребята, а с вами было Трево МНА Не переключайтесь, будьте на этом канале, будьте счастливы, будьте здоровы. Ну а с вами было, опять повторюсь, Мна. Всем удачи и всем пока, ребят!